который написался, в общем достаточно давно, но почему-то я не пел никогда нигде. Наверное, пришло время. След звери, верю, спасусь бега и кинусь за пул, в кутынный угар станции, верю в наждус ливни, верю в весну, братцы, вера, дапнет со мной всегда Без веры. with С тылой, прочь ото всей фальши прочь, через все было, прочь ко всем дальше, верю, во все будет, верю во все лучше, верю вокруг люди, верю во всем сущий веры, да будет со мной всегда. Без веры, кто я Верю, когда поступит вера Вера, меня укроет Вера, да будет с нами всегда Без веры, кто мы Я вас вера сойдет с Только шуршат под ногами ветви и листья В мрачном небе луна Тихо порхают по летучие мысли Я ищу чудеса Вся моя жизнь ожидает чуда. Кто-то из мудрых сказал Чудо и сто, что везде и повсюду. Но чудо, увы, разглядеть нелегко, Знаю, меня назовут дураком Те, для кого чудеса невероятны. Но дважды два равняется три, Мы параллельные пересекли, чтобы реки времен устремились обратно. Дождь — это руки небес, Нежные руки небес, ласкающих землю. К небу тянется лес, Тонкие пальцы земли, ветви и стебли. Небо землею внутри, Сердце вселенной наполненное светом. В чашу зари В храме грядущего Вечного лета. Но чудо, увы, Расглядеть нелегко, Знаю меня, назовут дураком, Те, для кого чудеса невероятны. Но дважды два равнятся три, Мы параллельные песни -гли. Примились обратно, Мы дети земли и небес, Вскормлены лесом, мыты дождями Искорки наших сердец, счастье вселенского сердца, священное плада, Крупкий огонь не души, чудо уйдет навсегда. Света, чуткой души, тысяч тысяч далеких вселенных согреты. Но чудо, увы, разглядеть нелегко. Знаю меня назову дураком. Все для кого чудеса невероятны. Но дважды два равняется три. Мы поралели пересекли, чтобы реки времен устремились обратно. Спасибо большое. Можно? Еще одну можно. Еще одну песню. Сейчас подумаю. Что, Чтобы спеть такое Есть пожелания какие-то? Детское? Детское? Хорошо, давайте сделаем так Попрошу вас подпевать припев Припев там простой Небо по-прежнему надо всеми Солнце, как прежде, светит для всех Там не одно слово, конечно Но запомнить можно, в общем-то Давайте повторим, порепетируем Я сейчас скажу Небо по-прежнему надо всеми Солнце, как прежде, светит для всех вот, отлично, вот, а, а теперь можете без меня, раз, два, три. Всем пять, поехали, отпевайте громко, прям так, чтобы, ух, называется детская песенка про конец света, вот. Ходил, бабочки взлетели, птички зачерпали. Час и детки просыпались, детки умывались, детки собирались в детский сад. На подъезде нашем пахнет манной кашей, а на улицах так же Навсегда так ногая должна. по прежнему надо все. солнце как прежде. Светит для всех небо по-прежнему Надо все солнце на прежде, скретит для всех нас В каштан окошки спрятан на покушке В некоторых грех Облекторы а три, а еще в подвалах их не так же мало, сколько их на улице. Посмотри, моя мечта другая, Мне бы попугая. В с мамой в телевизоре программу О том, что уже завтра нас может не стать, Тогда на всю планету наступит конец света И значит, попугая в не видать С утра рамая, окошку озаравую. Хорошо поклевали, вообще классно, спасибо.